Пятый ночь начинается лето Как же долго я ждал этого момента, О -о -о. Тепло на душе, тепло внутри, тепло в глаза, Я так хочу прижать тебя к себе, ничего не сказать, Только ты парень, ты парень, облаками ты издай там вдали. Фонари горят и ты сияй Говори, да дазари, зари Слух мне о читай И пари, и пари И мой счастливый рай Только ты пари, ты пари Облаками ты взлетай Там вдали фонари Горят и ты сияй Говори, да, да зари Который день ужасно мокро, проклятый дождь Кровью залились кровью наши окна И скоро ты уйдешь Лужи и соль, талые реки Я беру кольто, а ты беги Беги, дорогая, беги Беги ради папы и мамы Если услышишь шаги Пока не затянутся раны Беги ради папы и мамы Пока не сотрешь каблуки рум пам па рам па рам па рам па Я сам будто себя наказал этим ей. Перестал себе тупо доверять, себе зусты лежал жаловался на людей Карабан гремел и негодяй потешал себя баснями о воде Но тут были миражи, да покаяние мое, найди-ка меня скорей Пустынями верными я кочевал, до песок колотал следы И не надо быть тут паророком, чтобы понимать суету беды сам приволок эти пули, чем мыслями, выстрелами судьбы Убивали во мне этого богачо, по сути, был поводы Мое тело мино, более не жалей ты телами, не ног. Грязными пальцами более не рожь, Мою душу не доношены телами, но здесь для тоски береницами пульса недоброжелатели ты чередобор Я скоротаю тех что белела судьба негодяй сама не сам одного, мое тело Боле не трожь, мою душу не наношенную тяло минор. Здесь для тоски вереницами пульса, Недоброжелательный тучит и топор. Я скоротаю деть, дни, что белела, Судьба негодяги сам одного.